Последние квартиры в жилом комплексе Вена. Цветной бульвар. Заречный район. Классное местечко. И сейчас покажу вам последние квартиры в жилом комплексе Вена. И до Вены нам идти всего-то несколько минут пешком. По инфраструктуре как-то бессмысленно рассказывать, потому что есть абсолютно все. Ну все абсолютно есть. У меня даже язык не поворачивается все это перечислять. Смотрите, место абсолютно ровное, зеленое. До пляжа Ривьера можно дойти минут за 30, если двигаться черепашечим шагом. Через речку Сочи перешли, и вы в самом в центре Сочи. Я сейчас шагаю по Заречному району, по Цветному бульвару. Итак, чтобы вы понимали, в жилом комплексе Вена от застройщика уже давным-давно ничего нет. Поэтому покажу вам сейчас последние квартиры от инвестора по сладким ценам. Вот так выглядит жилой комплекс Вена. Территория закрытая, часть парковок будет бесплатная, часть будет продаваться по, по 300 тысяч. Там можно поиграть в нарды, в шахматы. Вот тут пожарить шашлыки. Смотрите, какой огромный банан. Все коммуникации в жилом комплексе Вена центральные. Вот там стоит ТПшка. Доплата за газ 200 тысяч. Первые этажи коммерция. Коммерцию почти всю застеклили. Она продается от... 135 тысяч за квадратный метр это один из въездов такая мини детская площадка бананы пальмы спортивная площадка ЖК Вена долго мы ждали, когда будут получены документы. И еще один въезд в жилой комплекс Вена. Вот такое окружение. В доме лифт и подъемник для колясок. Хорошая отделка в подъездах, модная штукатурка. Два общих балкона, это первый и второй с видом на парковку. 40 с небольшим метров, угловая, 4 световые точки, получится клевая такая полуторка или компактная двушка. Кухня, зал, спальня, санузел. французский балкончик вот с таким видом стекла притонированные а тут я бы сказал такая полноценная прям терраса которую кстати можно застеклить и превратить в жилую площадь вот эти стены не несущие а можно оставить террасы выпивать здесь по утрам Кофе или еще чего, и наслаждаться жизнью в Сочи. Вот еще один мини-балкончик. Ну вот, как-то так. Это 49 с небольшим метров. Тоже угловая, два стояка. А это значит легко спланируется. Как можно сделать? Это прихожая. Санузел, кухня, зал и спальня. С французским балкончиком. За счет террасы можно увеличить любую из этих двух комнат. А можно оставить полуторкой с чудесной террасой. И вот такими видами а это 71 метр что здесь -то точно есть где разгуляться она тоже угловая также два стояка а это значит можно спланировать полноценную трешку Получится изолированная кухня, зал и две спальни. А можно сделать две комнаты и просторную кухню-гостиную. Тоже имеется терраса и вполне себе достойный вид из окон. Если не ошибаюсь планировка 44 метра вот такая хорошая полуторка место под санузел кухня совмещенная с гостиной и спальня мини балкончик нормальный вид чуть не забыл. Жилой комплекс Вена это статус. Квартира регистрация в Росреестре начнется в течение двух недель. Поэтому успевайте купить дешевле. Чтобы вы понимали, у застройщика осталось всего две квартиры. Например, 40 с небольшим метров. Этажом выше у застройщика по 190. И эти квартиры вы можете купить по 170. А большую вообще по 140. Имеются квартиры и меньшей площади. Кому интересно, звоните, пишите. Ну а у меня на сегодня все. С вами был Дмитрий Волков. Недвижимость в Сочи. До новых видео. Пока.